Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном и мы продолжаем наши героические победы против Согуна Императора и других противников Анархии. Сейчас у нас битва очень будет простая, однако мы в первый раз используем пехоту Республики, мне бы хотелось посмотреть на нее вблизи. Если в молодости судьба не благоволит человеку, в этом нет ничего плохого. Такой человек часто сталкивается с трудностями, и у него закаливается сильный характер. Очень хорошее изречение, я, в принципе, с ним согласен. Ну что, наша пехота республики, или анархическая пехота. Вы почти ничем не отличаетесь от линейной пехоты. Но посмотрим на ваши характеристики, солдаты. Ваши характеристики великолепны. 55 перезарядка и 48 меткость. По-моему, почти в два раза лучше, чем у линейной пехоты. Это причем без раскачки. А что будет, если вы раскачаетесь? Я очень рад видеть вас в наших рядах. Ополченцы теперь уже будут только лишь охранять наши города и... Выполнять функции мяса, что мы сейчас, собственно говоря, и задействуем. Ну, как мы будем поступать? Как мы будем поступать? Ополчение послая вперед. Дабы оно оказалось на перекресте огня вражеских пушек. И мы пойдем вперед вот именно таким вот образом: пехота позади, ополчение впереди. Когда мы уже совсем подойдем близко к вражеской армии, тогда я, конечно, поменяю местами, пехот вперед выдвину, дабы ополчение не погибло совсем, если его еще в этот момент не расстреляет орудие парота. Потому что мне кажется, да, тут орудие парота сейчас просто будут выигрывать за счет своего... ага смотрите, как он поступает, сукин сын, он стреляет по пехоте республики. Вот сукин сын. Давайте поэтому тогда вперед бежим, что ли? Бегом, бегом, бегом, бежим Надо, значит, как можно быстрее с врагом столкнуться Ну, причем, я смотрю, он даже не боится этой битвы Он сам хочет сражаться Наверное, они решили, как какие-то самураи Сделать цепку с помощью сражения Типа так вот ну, как сказать Типа вот так гордо, да, как сказать Ну, в общем, у меня поняли Показать, что настоящие войны а не трусы Но это похвально, похвально Однако это бессмысленно. Вы все умрете. Расстрелять их всех. Расстрелять. Уничтожить сволочей. Предателей. Убить их всех. О, красота какая. а ля пота. Убить их всех. Убить. Всех убить. Победа уже близко. Они даже, смотрите, хотят Каким-то образом сражаться против нас Какой-то отпор дать Но это просто гг Какое чудесное явление мы увидели сейчас это просто была жесть. Конечно, завершаем битву. Да. Подобного эффекта я не ожидал. Это даже круче, чем я думал. Пушки Пара то ничего не смогли противопоставить против моей пехоты. Конечно, они снесли 50 с чем-то человек, но вот против обычного, обычных их отрядов ленинной пехота моя, ой, точнее извините, пехота республики затащила по полной программе. Так, ну что, возвращайтесь домой, в Тосу. Мы скоро выдвинемся вперед уже в атаку на АВУ. Но это после того, как мы построим пушки, после того, как мы здесь соединимся с нашей армией на севере. То есть, когда уже будем совсем готовы. Пока еще не совсем готовы. так -с. Ну что, ну что. Тут мы все сделали, там мы все сделали... То есть вроде тоже все сделал, что хотел. Вот из сануки можно было бы все-таки армию вывести в ее. Потому что уже, в принципе, зима заканчивается. Уже как бы и все остановились, но нет. Наверное, я не буду рисковать такими вещами. Можно было бы попробовать вот уничтожить... Вот, кстати, гляну, что там вообще находится. У -ух. Да, хорошо, что я не стал рисковать. А то пошел бы сейчас в атаку и была бы вообще классная битва. Я потерял бы просто дофига солдат и толку никакого. Еще и в сануке потерял бы. Не, поэтому, конечно, мы нападать на них не будем. Ни хрена там Тос вообще собрал армию. Каким-то образом за несколько ходов собрал армию, блин, как у меня. Вот почти вся вместе взятая. Зашибись. Так, ну и, наверное, направляем тогда эту армию на высадку все-таки в Тосе. Или сразу сюда высадится, я вот думаю. Да нет, наверное, высадимся все-таки в Тосе. Может даже соединим сейчас, наверное, с императорской как раз-таки пехотой. И двинемся. И двинемся все вместе на остатки армии Тосы. Причем еще даже создам один отряд пехоты. Так вот поступим. Правильно. Ну и, наверное, пропускаем ход, да? Все, что хотел, поделал. Ага, Тоса двинулся, кстати, на юг. Совсем не туда, куда подумал. Думал, пойдет в Сануки, но нет. Решил вернуть свою столицу. Ну и, как обычная битва с Сёгуном. Так это ты Мафую. Его уже, наверное, многолетняя служба... Ну точнее многолетний, многомесячный, или сколько там уже прошло, может даже 2 или 3 года. Ну в общем, его поражение, наверное, никогда не наступит, а если и наступит, то это будет, ну не знаю. <laughs> это будет как Иисусу, он рано или поздно возродится. <laughs> ну я так, конечно, угораю. Атаку Потому что его уже корабль, наверное, там уничтожил, блин, 2 дв десятка точных кораблей врага, по-любому. Корвет Касуга. Касука. Так, ну что, он будет стрелять издалека или к нам подойдет поближе. Похоже, что у Сёгуна до сих пор нету разрывных снарядов, но это просто жесть. Ребят, может вам подарить эту технологию, а то вы уже совсем выглядите как-то старомодно. Хотя, знаете, эта политика Сёгуна такая старомодно выглядит, да, традиционность, там, консерватизм. Так что, наверное, это ему даже очень нравится. Получать по щам своим наглым. Готовьте разрывные снаряды. Левый борт. Стрелять без приказа. Уничтожить врага как можно быстрее. Огонь. Нет, не огонь. Может огонь? Уже огонь? Да, огонь. Из всех орудий гасите этих сволочей. Покажите, что такое анархический флот непобедимый анархический флот сегодня все завтра япония а послезавтра весь мир горите в аду Ладно, я не признаю ад, конечно, да. Наверное, <смех> все скажут, как, анархисты признают ад, рай, бога. Ну, это я так, угораю же. Все, взял буль-буль карасики. Пишите письма, если они там вообще возможны. Подожди-ка, что там было сейчас, я что-то не понял. Напоминает торговый путь, окей. Okay. Знания изучены, да. Как видите, нигде нету никакого восстания. Теперь везде все нормально. но однако. Блин, -мо, я оказывается каким-то образом не заметил йоды. Он тут взял, прошмыгнул и пошел сразу в атаку на тосу. Халлол. Короче, каким-то образом взял там решил напасть. Так, наши войска высаживаются. Давайте-ка соединяем с нашей пехотой республики. Конечно же, ополченцы возвращаются в Тосу. Тут уже все нормально теперь. Хорошо. Соединим сейчас еще с пехотой до конца. И тогда наша армия уже будет очень даже мощной. Можно даже будет сразиться в прямом бою с Тосовской, там, полной стаковской армией. Я не знаю, мы выиграем или нет. Но я хотя бы попробую. Блин, вот из Сануки куда-то выдвигаться я очень боюсь, по той причине, что непонятно где враг, сколько у него войск и вообще что происходит. Так что, наверное, придется так Токеде Томофую двигаться на юг, прорываться туда. Давайте снова сражаемся. Я вот просто, знаете, хотел бы, конечно, по-быстрому взять, продвигаться, а то уже мы сидим на острове Сикоку, по-моему же так он называется. Уже сколько времени, бесполезно, просто теряем время. Зачем сидим на нем? <coughs> Надо уже идти вперед. Армия там уже примерно в два стака. Ну, она в полтора стака более-менее хорошая из линейной пехоты, плюс еще есть пехота вот императора. Если я сейчас, будет у меня деньги... То я смогу еще построить даже три пушки Армстронга. А этого будет уже сюда! просто за глаза. Врага от так, что мы? Да, что я торможу. Вперед плывем. Я вам ну, просто он нападает, почему-то мне показалось. Так, ну-ка, поворачиваем, поворачиваемся, денышка. Еще немного, еще немного. Еще чуть-чуть. Похоже, что у него нету разрывных снарядов Я уже, знаете, просто, да, привык, что у всех есть разрывные снаряды там, на западе А тут нифига нет ни у кого разрывных снарядов, кроме тосы. Лови пилюлю фраер о -хо -хо -хо -хо. И он еще не сгорел. Вот этот тв выносливый. Давайте починимся, кстати. Огонь! Ох, жесть. Что еще хотите добавки? Супер, дети. Сейчас мы ее дадим вам. Ловите. Красава. Красавелла. Так, это ты мафую. Так, ну что, разведываем нам территорию. Давай, рекотностыровку пройди-ка. Территории. так все йода я тебе запрещаю проходить через этот пролив <laughs> ну, то есть я ему просто заблокировал теперь он не проплывет и еще не пройдет пешочком проплыть то он может еще а вот пройти пешочком на нее сможет на ему к наверное, давайте к косугу здесь где-нибудь Портов у меня тут благо теперь целая куча, могу в любом порту нанимать. Вот здесь дешевле всего будет, поэтому здесь найму. Так, ребята, заходите в Бизен. Наша армия под командованием Мануэла Акромби, британского командующего. Пускай теперь там держит позицию. А мы сейчас проведем очень веселую битву с вражеской армией на Гаоке. Что?! Что? Что? Серьезно? Сукин ты сын! О мой бог! О, черт возьми! Кто перешел на вражескую сторону Сайга, так а перешел на сторону Сёгуна? О мой бог! О боже мой, о нет, нет, дерьмо, сукин ты сын, ты поплатишься за свой грех, за, свою... за свое предательство, ты будешь убит и съеден собаками, сука, в атаку уничтожить этих ублюдков предателей, всех убить, убить, это священная битва, мы должны победить, во а что бы то ни стало. Иначе это просто будет, это будет поражение в глазах моих союзников и наших друзей-анархистов. Точнее, наоборот, хотел сказать, в лице наших союзников-анархистов и наших друзей-коммунистов. Конечно, мы ждем, ждем, сука, ждем, я сказал. Вот, все нормально. Не, наш командующий, наследник, должен был по-любому какую-то речь провести, потому что это просто величайшее предательство и всех, которые были в нашем войске. Но я напомню, предательство наших синоби, наверное, только было и все, больше никто нас не предавал. Ну и, конечно, император вместе с Оганом нас предал. Симадзу тогда Йоси таким смотрит жестким строгим лицом, типа, сука, обманул меня, я тебя, я тебя покромсаю на кусочки, а потом, не знаю, растопчу своими лошадьми. Сучка, сволочь, предатель в конце концов. Но меня предали так кто? Предали линейные пехотинцы, но британцы-то никогда не предают. Они лояльны ко мне. Это меня, конечно, радует. Но то что, си... то, что сам, сам Такамури Сайга предал меня, предал нашу державу, наше сообщество свободное, это просто невозмутимо. Он должен быть уничтожен за свою провинность. Он теперь враг народа отныне. Убить этих сволочей, все эти вот... Блица, кто нас предал, они теперь враги народа, они должны быть убиты. Во что бы то ни стало, мы должны победить. Иначе мы вернемся с поражением. Разворачиваем нашу армию. Конечно, они не смогут, иначе мы просто, я не знаю, мы лохи тогда. Да, мы вот именно лохи, мы никто иные, как лохи. Так, враг поблизости нигде не придет, надеюсь, это будет забавно. Он сзади подойдет и все, гг. Похож, что он подойдет с той стороны, откуда-то. Ну, то есть именно войска, которые меня предали, предатели. Сука, это вообще просто реально, это, это, это, это просто невозмутимо. Как это могло произойти? Я даже не понимаю. Это кому Сайга предал, блин, меня? Ну, это просто игра сказала а за за за за за за за за типа а Сколько у него, кстати, была преданность? У него была преданность, наверное, сильно низкая, раз уж он меня предал. Преданность, предал. Блин, ну, короче, вы меня поняли. Ко мне лояльность его была совсем низкая, и из-за этого он взял меня предал. Ну чё, сучка? Вон бежит этот сукин сын. Такому Мори Сайга, я тебя... И я тебя в первую очередь зарежу своим командующим. Просто догоню и тебе отрублю голову, сука. Сам наследник тебя догонит и отрежет тебе голову твою поганую. Не, ну, да, я скажу заранее, что я против Такамори Сага ничего не имею. Вот это просто историческая личность, я против него ничего не имею. Но в игре это Такамори Сайга, это просто предатель хуев. Нахрен он мне нужен был тогда, его надо было сразу застрелить, сказать ему, иди сэппэку сделать, скотина такая. Давайте быстро к ним перемещаемся. Но ну, а так мы не успеваем. Да, на пехоту, уже, блин, на подходе у них. Надо хотя бы с ополченцами, что ли, в первую очередь, справиться. Я, на самом деле, не надеюсь на победу в, этой, в, этим, в этом сражении. Но, хотя бы просто сразиться с противником. Показать ему, что мы не собираемся сдаваться или отступать. Что анархисты всегда будут воевать во что бы то ни стало и побеждать. Я постараюсь его... Сильно косануть, если так можно это назвать. Его войска просто загасить нахрен. Так, тут у него сейчас линейный пехот подойдет, блин, мощно. Плюс еще снайперы. Вот дерьмо. Надо как-то, знаете, войска сейчас переместить, чтобы вот эти оказались позади. А те вот впереди, чтобы они могли ополчение с копьями разнести, а потом я их соединил бы вместе. Давайте, давайте, давайте, бегом. Изнурины, да мне насрать, надо нам быстрее гасить их. Так, так, так, встанем, сейчас отдохнем, ладно уж, так и быть. Это что-то реально к вам жесткий, жестко отношусь. Так, ой-ой-ой, противник начинает мансовать войсками. Быстрее подходим к ним. Начинаем битву тогда. Досрочно. Ready for battle, сор. Это приятно слышать, товарищи. Уничтожим всех этих ублюдков-предателей. Этих сёгунских... Как сказать, лживых сук. всех их уничтожим, Всех, всех. До да, последнего. За победу. В атаку. Вести огонь. Вперед. Бегом. Вести огонь, не прекращая всех убить. Убить. Расстреливать их, убить всех. Я не успокоюсь, пока до последнего человека не увижу, что они все убиты. Я вот тут думаю сейчас, как будет все происходить. Отходите, отходите, отходите, отходите. Дети. Суки на дети. Что там всех вынесли, нет? Давайте стреляйте по ним, стреляйте, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Вон по этой линии на пехоте видите огонь. Гасите всех этих сволочей. Лживые ублюдки. Продолжаем, продолжаем. Так, мы уже вынесли некоторое количество линейной пехоты мощной. Но еще тут, конечно, дохрена их. Ну как дохрена? Есть среди них еще мощные солдаты, но их уже меньше. Это радует. Попробую как-то с фланга подойти на Тут у них уже снайперов не осталось, по-моему, да, всех снайперов расстрелял я Прекрасно, снайперов, главное, убили Потому что снайперы-собака, они, блин, стреляют издалека, а я не могу им ответить Ну, надо подходить ближе, а тогда начинает еще линейный пехот подключаться В итоге, ну, ситуация весьма неприятная выходит, да Я думаю, вы меня понимаете, о чем я Так, так, так, так, так, становитесь, становитесь, становитесь быстрее, быстрее, быстрее, быстрее Так, Огонь Ой-ой-ой Там что-то их прям много подоходит Подоходит А эти убежали быстренько Типа, ага, а нас тут и не было Бежим Что тут мешает что-то что-ли Ну-ка вести огонь Огонь! Стреляй! О! Прямо в колено. Огонь, огонь, все огонь. Убивайте всех. Покажите, что такое анархическая армия. Хоть мы... Нас и предали, но мы все равно мощны, Мы все равно сильны. Огонь. О, Опять в колено. Бедный парень. Хотя какой бедный он, сучонок. Один из тех скотин, которые нас предают и убегают. Опа, опа, опа, <смех> отходите-ка. Надо с этими с британцами, чтобы вы воевали вместе, бок о бок. Там еще линейная пехота, да, у них? Огонь! Все огонь! Противник решил наступать. Но этого наступления бесполезно. Всех расстреляем. Огонь! Что-то как-то кривовато. Даже ополчение позади, которое не воюет, оно сейчас отступит уже от страха. Но смотрите, какая хрень. У нас уже половина отрядов, половина всего лишь боезапаса осталось. То есть уже маловато. А если так и продолжится, то, возможно, вообще будем без боезапаса скоро воевать. Огонь. Все отступают скотины. Линия пехота подключается. Сукины дети. Расстреливать ее. Все, отступайте, сволочи такие. Блин, блин, блин, блин, линия пехота, вы как хорошо то постреляли, скоты. Так, давайте подключаем всю нашу армию наконец к бою. Начинаем наступать. Гасите всех их, гасите. Уничтожайте. Побеждайте. ха ха, -ха. противник уже дрожит. Ну что, Такамори Сайга? В атаку. Убить такому Сайга. Вот этот ублюдок еще намеревается на нас напасть. Так как он смеет убить его. Давайте в атаку. Продолжить. Мы еще не закончили. Сука, ты в этот раз спасешься, но но ты не спасешься в следующий раз. Я тебя догоню когда-нибудь и убью. Помяни мое слово. Пока разбирайся с этими ополченцами-дранами, которые предали наши идеалы анархизма, решили пойти против нас. Вон, линейная пехота, предатель самые главные. Убейте их. Вы переоделись в зеленую форму, думают, что мы их не узнаем. Режь всех их. Обучались в нашей стране, в нашем государстве, в нашем образовании. Учились, росли на наших... Как сказать, на нашей еде. И потом взяли наши спредали... Это невыносимо. 249 человек я всего потерял. Но если, да, взять еще вторую половину, которую я потерял, то больше, конечно, людей. Ну, Но... ладно, я уничтожил противника войска. К сожалению... А, кстати, нет, к счастью, я смогу их догнать. Конечно, я их атакую снова. Причем, я хочу разобраться самолично с этими ублюдками. Ах вы скоты, они на реке встали. Рекой точнее, они даже убежали туда. Хотя вроде они даже были не рядом с мостом, почему-то они там оказались как-то. Надо быстренько-быстренько побежали туда. Так, конечно, подождем. Туман мне не нужен. Вот засуха подойдет. Так, ну что. Наша армия хоть и потрепана, хоть и потеряла множество своего личного состава. Но все равно мы еще вполне боеспособны. Продвигаемся к врагу. Эти трусы, конечно, будут нас ждать за мостом. Чертовы трусы. Но ну, ничего, мы все равно их убьем. <как> Всех убьем. До единого. Мы не прощаем дезертирство, предательство. И самое главное принятие этого предательства. То есть враг вполне принял наши, наших солдат, которые предали нас. Но как честные войны, они должны были их сразу же распять. Ну, точнее, извините, распять. Порезать на куски и просто отправить это мясо к нам чтобы подчеркнуть, что они за честную войну, но они, сукины дети, за то, чтобы предавали своих же солдат, своих командиров. Чёртовы предатели. Ничего, так Амори Сайга тоже постигнет такая же участь, как и его, как сказать, его глава что ли, да? его подстрекателей так противника осмор решил перейти что ли реку Это да да они смену решили поступить неожиданно до сюга на подобное действие давайте быстренько остановитесь тогда в линейной пехоту точнее в свой боевой порядок Перебираются через речку. Хм. Ну, я вас не допущу, чтобы вы прошли дальше по нашим землям, по свободным землям народа. Ленин и пехота, готовься, вести огонь по врагам революции. Может, они хотели отступить наоборот? Да нет, что-то не похоже, начинает вести огонь по нам. Скоты такие. По врагам революции, пли. Давай, Симадзу Тадайоси. Покажи свою преданность идеалом анархизма. Я что-то не пойму Вы будете стрелять? -то? Перед вами первым противник стоит Они а тут пят Блять Ё-моё, ну что делать-то Не, они вообще не собираются стрелять походу огонь из всех ружей я хочу слышать огонь слышать хлопки как пули разрывают тела врага они даже не могут выйти из этого холма он их защищает но далеко не уйти не могут мы просто их разрываем к чертям всех убить убить Да, да красотища вперед наша армия продолжаем вперед тогда наш командующий убить их всех так только блин эти уйдите на пересекай реку и Ни на что негодные ублюдки? Убить их всех. Шлак. Отбросы нашего общества. Всех убить. Холокост устроили настоящий. У нас жестокая война такая не на жизнь а на смерть или мы их или они нас 36 человек потеряно повышение уровня ну что сукин сын иди ко мне так перед этим я повышу уровень конечно Численность военачальника, также командование, наверное, давайте боевую решимость поставлю. Натиск кавалерии, пропашная атака этого военачальника. Самый возьмем. И давай нападай на него. Блять. Не таким же образом нападай. Ладно, значит, придется еще один ход ждать. Ну, там, кстати, подходит еще одна такая же гурба, как до этого. Ай, блин, ай, блин. Надо, значит, нанимать войска снова. Че могу сказать, да? Придется, значит, еще раз нанимать войска хорошие. Ну, только вот откуда их нанимать-то. Либо с юга, но отсюда они будут идти примерно столько же, сколько и из Идзума, да? Ну, примерно так выходит. Может, даже побольше по времени выйдет. Давайте наймем тогда, наверное, здесь на пехоту, два отряда. Тем временем отсюда я выведу три отряда на север, пускай они двигают на помощь, на соединение. И из Мимосаки я тоже, значит, или не надо... На Нет, из Мимосаки я никого выводить не собираюсь. Или давайте найму здесь ополчение, отсюда выведу длинную пехоту. А то я гляжу, надо быстрее подкрепление привести моему наследнику, а то как-то все-таки враг... Ну, хоть у него таймы бомжи, но если бомжей сыны уж много, то... Уже как-то ситуация переменяется не в мою пользу. Так. А, ее подошел просто Ктоси, но пока еще не нападает. Ну да, я ж, блин, еще пока даже не начал бить. Так, надо соединиться нам с нашей армией. Причем надо агента еще вывести. А, все, он перешел. Хорошо. Соединяемся. И теперь у нас такая очень даже мощная армия. Идем в атаку тогда. Так. -с. Один корабль пускай плывет в этот залив. А другой корабль пускай бомбит ее. К сожалению, бомбежка не дала результатов. Так, здесь у нас два корабля. Пускай становится, да, на оборону. Ну, то есть на перекрытие этого пролива. Так, что у нас на севере? На севере, в принципе, все так же, как и было. Ожидаем еще один корабль. Давай-ка сюда плыви. Кстати, совсем я забыл. Совсем я забыл. Даже если Симадзу Тадоёси не выживет больше в следующем сражении, я ему вручаю орден Сацумы за вообще великие заслуги перед Отечеством. А Сайга Такамори, Сайга Такамори, лишается всех званий и наград, объявляется врагом народа номер один. И если кто его увидит, он просто обязан его убить. Убить, в любом случае убить или сдать правительству нашему, да. Убить, конечно, самосуд, наверное, делать не надо, но главное правительство сдать ему, его. Так, ну что, в битю, наверное, давайте-ка строим дальше. Наши экономические здания. И все, по-моему, я больше ничего не должен был сделать. Там, конечно, в одной провинции сейчас будет не очень довольство хорошее, но там через ход оно снова восстановится. Так, корабли у меня уже почти встали в полноценную блокаду. Уже просто никто не сможет проплыть мимо нас. Это означает то, что мои порты теперь в защите, и все строения теперь в защите. Здесь сейчас мы немножко реорганизуемся, и переплывем в этот уже... Пролив, залив, я не знаю как это назвать вот Место, тут заливы, проливы, острова Где-нибудь здесь Я поставлю корабли, чтобы враг не мог проплыть <coughs> Так вот Ну и все, наверное, да, пропускаем ход Император Решил таки вернуться А Нагаока отступил со своей армией Вместе с Сайга С этим ублюдочным предателем копа там кто-то взял проплыл смотрю уровень повысился отлично принять на службу конечно нужен новый командующий где-то я что-то видел стак какой-то солдат врага а вот они здесь прошли ухухухуху ногой я решил пройти дальше на меня напасть причем у него войска я смотрю в основном традиционные и есть стрелки неплохие ну точнее ополчение одно. Соединяемся тогда с нашими линейными пехотинцами, можно в принципе подождать также британцев, но я думаю это уже будет излишне ждать их, хотя ну почему нет, через ход всего лишь они подойдут. Тогда отступаем дальше, ожидаем подступления наших союзников, ну и да, тут так кстати еще осталась теперь скульптура победа над ноговолкой наша, наша великая победа. Так, с... обстреливайте пока что порт. Угу. Хорошо. Становимся вот здесь. Становимся вот здесь. И вот здесь. Ну все, там уже просто негде будет проплыть, да. Мы уже по-любому их заметим. Давайте один корабль еще здесь вот поставим. Теперь каждый сможет друг друга прикрыть, но вот тут, правда, на дальних рубежах нет такого пока прикрытия. Ну да ладно. Доклад снабженцы армия нанимается. Прекрасно. Мимо САКа теперь в защите тоже. Так. Ну что, наша армия, направляйтесь, давайте как к ее. Надо победить врага, в конце концов. Закончить эту уже долгосрочную битву. И Сануки, кстати, я смотрю, можно вывести армию в атаку на Аву. Так что так мы и поступим. Наверное, почти всех я выведу. Хотя, блин, нет, тут очень хреновое настроение у народа до сих пор. Могу всего 5 отрядов вывести, да, полноценно. Ну, давайте, значит, 5 отрядов выведу. Так и быть. Веду Аву. Захватим этот город. И, думаю, после этого уже точно двинемся дальше. Ну, надо, конечно, еще разобраться с ее но это тоже лишь вопрос времени. Мы вот-вот их сможем атаковать и разбить. Перезарядка всей строгой пехоты быстрее. Это хорошо. Давай-ка двигай. Так-так-так. Строительство все еще идет. Нового агента я нанял. Я, наверное, его пошлю в атаку на кого-нибудь вражеского агента. Давай-ка попробую убей побежден в боединке то есть наоборот проиграл Ха. ну ты даешь блин вообще так -с. а что там за вражеский корабль который проплыл как он проплыл что-то хрен знает его по идее нигде не должно было быть а он взял проплыл как-то ну, ⁇ -мо ⁇ надо значит его сейчас ловить еще потому что его ж не так просто возьмешь поймаешь ну, я, значит, тут по-любому один корабль вставляю. Так как э, непонятно, откуда враг берется, проплывает. Я вот сейчас так и не понял, откуда он проплыл. Это он просто нигде не мог проплыть. Конечно, если он только здесь где-то ныкался долгое время и потом решил напасть на меня. Может быть, такая, конечно, хрень, но... Фиг знает, фиг знает. Ну да, то, что он сломал, блин, прекрасно. Мне придется чинить, аж в 2600 цена обойдется Починки великолепно так в других городах давайте-ка мы же тоже что-то построим например вот здесь Ну хотя нет это может ударить по порядку в городе я бы не хотел его понижать чугунно плавильный завод стоит дофига но блин зато какая хорошая вещь извините-ка что мы теперь изучаем-то, кстати? Какое-то восстановление стран нахрен нам надо. <смех> не, ну конечно, восстановление страны мне надо, но вот это вот именно изучение, оно нафиг мне не нужно. Мне нужно сейчас двигаться вот по этой линейке, импорт оружия и наконец уже современная армия. Чтобы нанимать уже нормальную армию, они а вот. Ну, хотя у меня и так уже она почти возможна везде. Но, знаете ли, надо все равно двигаться вперед. Сидеть дела. Такие вот вещи. Ну ладно, что ж, мы будем, наверное, заканчивать на этом серию. Серия была весьма, весьма жесткая, потому что противник взял, блин, отнял у меня самого мощного моего командира. Это просто позор нашему всему роду, всей нашей стране, что такая вот фигня произошла. Теперь у нас какая освободилась должность? Освободилась должность генерального контроллера. Ну я генерального контроллера передам, значит, наверное... Главнокомандующему. Потому что главный ничего отвечает. Дополнительный доход. Не, давайте вот именно вот это сделаем. Да. Мацуи Тасинага, я тебя назначаю генеральным контролером. Этого главнокомандующего нашего я назначаю главным инспектором. Наверное. Да, главным инспектором. А нашего нового командующего Инаду Коремура назначаю главнокомандующим. Ну, потому что наверняка он в битвах будет участвовать. Я его пошлю в ту сторону, где у нас все сражения происходят. Пускай он будет командовать. Ну, конечно, правда, это произойдет очень-очень-очень-очень-очень не скоро. Видите сами, сколько ему придется пахать. Либо пешочком, либо на корабле. Блин, это обойдется в очень много времени. Так что давай-ка пах, паши. Или точнее беги, я не знаю, как сказать. У <с> меня вы поняли. Ну что, ладно, заканчиваем на этом серию. Надеюсь, она вам понравилась. Весьма, да, разнообразная. Всем пока, удачи.